У вас есть отношения? Поздравляю. Или, может быть, вы хотите быть в них? Мы понимаем. Иметь партнера по преступлению – это здорово. Знаете, что еще хорошего в отношениях? Иметь кого-то, кто будет рядом с тобой. Кто-то, на кого можно опереться. Кто-то, от кого можно зависеть. Эта зависимость может принимать разные формы, от этапа формирования отношений до равноправного давать и брать. А иногда она прорывается прямо к переломному моменту и переходит прямо в токсиквиль. Мы знаем, что вы хотите держаться подальше от красной зоны. Поэтому давайте рассмотрим несколько разных видов любви или, лучше сказать, зависимости, чтобы помочь вам наметить, куда вы хотите идти и чего вы хотите избежать или от чего избавиться. Первое – зависимость. Подумайте о ком-то, кого вы знаете. Если вы спросите их «Кто ты?», чтобы они ответили. Если их жизнь с точки зрения принятия решений, можно описать как, спрашивать у кого-то, куда идти и что делать, и они постоянно цепляются за других, чтобы руководить, они могут быть зависимым человеком, который создает зависимые отношения. Наличие зависимых отношений, если речь идет о родителях и детях, это нормально, поскольку само определение ребенка подразумевает, что он еще не полностью развит. Это незрелое развитие создает необходимость в зависимости. Для того, чтобы учиться. Проблемы возникают, когда обучение не происходит, а зависимость сохраняется, даже когда они становятся хронологически и физиологически взрослыми. Поскольку у зависимого человека мало самостоятельности, они склонны цепляться к здоровым и солидным людям, веря, что они смогут позаботиться о них. Зависимый человек, по сути, превращается в баранку. Да, мы знаем, не совсем сексуально. К сожалению, такое зависимое поведение, когда оно затягивается и усиливается, становится все более нестабильным. Твердая скала отношений в конечном итоге чувствует себя задушенным и контролируемым и прекращает отношения, чтобы иметь возможность дышать. Если каким-то образом два зависимых типа оказываются вместе, эти отношения распадаются еще быстрее, поскольку ни один из них не может создать даже временную стабильность. Кстати, такое поведение амбалов может проявляться во всех типах отношений, не только в романтических. Второе – созависимость. Это не отношения между двумя зависимыми людьми. Это жестокие отношения вампира и его жертвы, или, может быть, нарцисса и его подпитки. Нарцисс считает, что он всегда прав, и у них есть все ответы. И зависимый готов поверить в это. Для нарцисса, когда зависимый спрашивает «что мне делать?», это все равно, что кормить его конфетами, потому что теперь они получили игровой планшет, и они могут играть с зависимым, как с копеечным игровым автоматом. Созависимые отношения известны нездоровым дисбалансом, в котором контролирующий абьюзер и угождающий людям другой человек следует за ним и питается им, даже если другой человек не является яростным нарциссом. Если одна сторона зависит от отношения другой стороны, формирует все их счастье и удовлетворение, это также является формой созависимости. Подобный дисбаланс означает неизбежное падение в насилие, будь то физическое, психическое, эмоциональное или финансовое. Слабым звеном, который открывает двери для этого, является, опять же, недостаток уверенности в себе. И осознание того, что только вы, кто обладает истинной властью и правом решать, кто вы есть. Номер три. Независимость. Независимость – это хорошо. Давайте проясним это прежде всего. Независимость означает, что вы берете на себя ответственность за свои собственные действия и знаете себя, поэтому можете доверять своим решениям. Вы можете быть счастливы и тянуться к знаниям, совершать ошибки и расти. Вы добьетесь чего-то. Всегда. И все же, да, мы собираемся сказать это снова. Баланс. На самом деле можно иметь слишком много независимости, часто потому, что независимость была получена из нездорового источника, например, травма или частые обиды со стороны других. Независимость в крайних проявлениях означает отталкивание людей, потому что вы доверяете не только себе, вы доверяете только себе и никому больше. Это отношение «я» — остров, и никто не может здесь приземлиться, приводит к тому, что вы к переутомлению, перегрузке и перегружены во всех аспектах вашей жизни, поскольку вы не позволяете никому другому помочь. В отношениях, в любых отношениях, это все равно, что подставить птичку другому человеку, сказав «ты мне не нужен, и я тебе не доверяю». Другой человек получает сообщение «они не важны для вас, и вы даже не хотите, чтобы они присутствовали». Нет другого способа, чтобы все это закончилось, кроме крушения и сгорания, эпичность которого зависит от того, насколько агрессивна независимость. Остается только одинокий, эгоцентричный человек, процветающий и движущийся ради себя и только себя. Но даже это – преследование невозможной цели, поскольку мы не можем сделать все сами, как бы мы ни старались. Люди, как вид, нуждаются хотя бы в некоторой социальной сплоченности и взаимодействии для того, чтобы процветать. Мы не продвигаемся вперед и не получаем выгоды от того, что отвергаем опыт других в пользу удовлетворения собственной гордости. Номер четыре – взаимозависимость. И, наконец, тип зависимости, который хорош. Знаете почему? Потому что он определяется на основе баланса, светлое и темное, притяжение и отталкивание, приливы и отливы. Все это приводит к гармонии. Вы и ваш друг или партнер признаете и цените эмоциональную связь, которую вы разделяете, но при этом вы сами остаетесь цельными и прочными. Основополагающим фактором для создания взаимозависимости является наличие у вас и у другого человека сильное чувство собственного достоинства. По сути, познай самого себя. Будьте уверены и непоколебимы в своих границах. Четко понимайте, что вам нравится и что не нравится. Знаете, чего вы хотите и почему вы этого хотите. Цените себя за то, что вы есть, но при этом не забывайте о знаниях и признавать ценность других людей. Когда другой человек в отношениях делает то же самое, взаимодействие способствует росту, обучению и укреплению связи. Чтобы распознать взаимозависимость, ищите такие характеристики, как здоровые границы, активное слушание, время для личных интересов и принятие личной ответственности за поведение, а также открытость и доступность друг для друга. Зависимость необходима в небольших дозах из-за нашей потребности, как людей, в социальном взаимодействии. В конце концов, вы можете так долго разговаривать только с самим собой. Когда мы занимаемся и участвуем в любой деятельности, мы должны всегда помнить о балансе, чтобы все не пошло не так, и не превратить то, что когда-то было возможностью для обучения, превратилось в источник плохого дзюдзюцу. Относитесь ли вы к какому-либо из вышеперечисленных пунктов? Не стесняйтесь поделиться с нами и поставить «Нравится». Мы действительно зависим от вашей постоянной поддержки, чтобы продолжать предоставлять вам качественную информацию. Так что суперспасибо вам и до следующего раза!